Чтобы не пропустить последние аэрдропы и баунти, подписывайся на мой канал Деньги из воздуха в Телеграме и ВКонтакте. Также подписывайся на мой чат Деньги из воздуха, где мы помогаем друг другу развиваться в этой теме. Ссылочки в описании. Итак, вы решили начать заниматься баунти и для этого хотите сохранить мою таблицу. Точнее, получить такую только для себя. Для этого заходите на мою страницу, ну, в смысле таблицу, нажимаете файл и создать копию. Дальше называйте как вам удобнее, и нажимаете OK. Ну, можете выбрать папку, куда сохраниться. После чего вы сможете редактировать файл, это будет уже у вас на компьютере, точнее не в компьютере, а в вашем аккаунте, и вам больше ничего. Ну, в общем, дальше будете редактировать. Единственное У меня здесь с условным форматированием, я не знаю, как переносится, не переносится условное форматирование, и то есть подсветка будет меняться, соответственно, если оно сохраняется. Ладно, на этом пока.